Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и несколько выпусков назад мы прошлись по методам накидывания и оцифровки персонажа. И тогда я рассказал о том, как эти методы появлялись и видоизменялись в одной версии правил ну от одной версии правил к другой. Сегодня хотелось бы вернуться к этой теме, но эм, уже на концептуальном уровне и остановиться на таком моменте, как, собственно, развитие, рост персонажа. Создание персонажа и его развитие вообще всегда идут рука об руку, хотя подсистемы для них бывают, эм, ну скажем так, разные. Здесь вообще как? Чисто идейно, со стороны игрока, создание и развитие персонажа это очень разные вещи, связанные между собой слабо. Для мастера это практически одно и то же, потому что это две стороны одной и той же э, системы, но для игрока нет. Про создание персонажа игроку нужно узнать в самом начале, потому что если мы этого не сделаем, нам невозможно будет играть. А развитие это ну, когда-нибудь там уже потом, если доживем, если повезет, если подфартит. Необходимость вот это вот въехать в чарген до начала игры, ведущая к необходимости изучать эту часть новой системы первой, на самом деле мнимая и необходимостью она настоящей не является, потому что ее можно обойти. Просто мастер на этапе подготовки к игровой сессии, среди прочего, делает и набор персонажей. Как-то оформляет каждого, ну я не знаю, заполняет стандартный лист персонажа, где есть место для всех параметров и особенностей, и раздает игрокам за 5 минут до начала процесса. Все. Во многих модулях в самом конце вы можете найти такие вот пригенерейты, заранее созданные персонажи, которые между собой сбалансированы и коллективно обладают какими-то способностями, которые позволят им успешно превозмочь все то, что автор модуля и мастер игры сбросят на их буйные головы. Часто так делают и на всяких игровых фестивалях, когда бюджет времени довольно строгий, сильно рассусоливать Квенты не хочется, а так хорошо, мастер потел за стол, поздоровался, пачку листов положил, выбирай, кто, чем, кто кем хочет играть. Все. Как игрок я с этим десятки раз имел дело именно на фестивалях, и как мастер, ну, чаще нужно было давать такие концептуальные преены игрокам, особенно игрокам, для которых выбранный сеттинг был нов и еще не комфортен. Ну и получается диалог типа, кем ты хочешь играть, а кем можно? Ну вот можно там оборотнем грабителем караванов, можно циклопом числовым магом, а можно дварфом кузнецом. Ну и так далее. Дальше уже как бы как, как диалог создается, создается персонаж или подкидывается достаточно идей игроку, чтобы этот персонаж мог быть создан. Здесь на самом деле целый спектр. Это спектр, и э, чем дальше к жестким, вот таким фиксированным, заранее созданным персонажам, тем больше работы для мастера и автора, но и тем больше ответственность. Если партия, скажем, идет в большую подземную экспедицию, они сами делают своих персонажей, и они берут с собой, там, не знаю, два факела, и только один из персонажей из десяти способен видеть в темноте, то, ну, они сами протупили, и либо они быстро сложатся и создадут уже как следует персонажей, либо, либо как-то они посмеются и пойдут исправлять ситуацию внутриигровыми методами, там чего-то там нанимая, покупая и так далее. А если мастер такие персонажей раздал, то это он злобный тиран и психопат и хочет уничтожить персонажей и таким образом победить. Чем ближе к свободному полету фантазии при создании персонажей, тем больше возможностей у игроков сделать что-то, что им больше будет по нраву и больше по душе. И на самом деле, тем больше возможностей у мастера узнать побольше об этих самых игроках, которым надо будет потом делать красиво. И вот тут-то и зарыта собака. И даже необычная, а целый такой стоглавый адский пес. Дело в том, что создание персонажа редко делают как мини-игру. На мой личный взгляд совсем напрасно, но в этом моменте мне нужно не на камеру аргументами сыпать, а просто показывать пример и пилить как надо, так что придется подождать. А в большинстве случаев создание персонажа не похоже на остальной игровой процесс. А значит весьма ощутим шанс того, что игрок просто до чего-то не додумается, пока будет тужиться и писать квенту, заполнять чершит, выбирать по книжке умения или чего-то там, чего там у вас вообще происходит. Есть много вещей, которые легко выдумываются и кажутся хорошей идеей. Что ваш персонаж ведет здоровый образ жизни, или что он очень набожный, или что он ценит семью, или еще что-то. А дальше описывать или даже упоминать там вот эти ежедневные подходы к гантелям на рассвете, или вести теологические словословные беседы с каждым встречным, может оказаться веселым для вас, а может и нет. Особенно с семьей традиционно, вот это как-то невезуха такая в ролевых играх. Начинающие игроки легко делают персонажей таких семейных, а потом поиграют несколько раз, увидят, что гадкие мастера, что не сессия, то, то мужа похитить хотят ради откупа, то у бабушки соседи дом отжимают, то на родительское собрание надо идти вместо подземелья. И подумают, что ну, ну его вообще в баню буду сиротой. Таких обиженных первыми мастерами игроков сравнительно много, и их очень легко опознать по страху в глазах и воплям «нет, нет, я сирота, я бездетный, друзей нет, нет, учителя умерли, соседи переехали, я ни с кем не общаюсь, я вообще приехал издалека, тут мне никто не знает, никто, никто, я один, честно, честно». Ну, существуют курсы лечения для таких игроков, но это дело тонкое, которое мы оставим на другой раз. Но вернемся к самым-самым истокам. В нулевой версии Подземелья и Драконов, которую я приплетаю куда э, только могу, создание персонажа было процессом быстрым, поэтому игровой процесс начинался всегда с него. Вот собрались люди в каком-то одном месте поиграть, накидались, выбрали кто что хочет и кто чем может играть, ну, в зависимости от получившихся значений и каких-то практических э, глобальных соображений, там, что кто-то кто должен быть аптечкой, скажем. И все, понеслась душа в рай. Новый модуль, новые персонажи. Умер персонаж, делаем нового. Надоело, делаем нового. Чуть что, новый персонаж. Брать персонажа из одного модуля после его прохождения и идти с ним в другой модуль, эта идея должна была в какой-то момент кому-то прийти в голову. Это сейчас мы ее считаем очевидной этим кем-то стал Давид Арнисон, соавтор Подземелья и Драконов, который был ну, куда менее писучим и вообще активным, чем Гайгакс, Да и потом его вообще потихоньку отодвинули в тень. Но на самом деле он много всего выдумал и привнес. И это очень хорошо, что игра была выдумана в соавторстве. Такие креативные и инновационные вещи всегда выигрывают от большего числа голов и глаз на них направленных. Так вот, идея вот эта сохранять персонажей между модулями оказалась удачной и понравилась довольно многим. Настолько понравилось, что был даже период, когда выводили ее на следующий уровень. И считалось вполне нормальным для игрока иметь такого своего персонажа и всегда ходить на игры с ним и только с ним. То есть получалось, что один персонаж шел не только из модуля в модуль, но и шел от мастера к мастеру. Это открывало простор для так называемых соревновательных ролевых игр. Получалось, пошли почти как вот в ММУ какой-то. И у людей, игравших чаще, активнее и удачнее, были персонажи более прокачанные и более обвешенные. Особенно обвес вызывал проблему, потому что в конце подземелья у нас что? Сокровища. А сокровища у разных мастеров разные, в зависимости как от личной щедрости, так и банально от деталей прохождения модуля. Получалось, вот как в рейдах каких-нибудь, вот в каком-нибудь военного ремесла, прошел ты какой-то квест в какой-то момент, раньше или позже, неважно, есть у тебя варпальный светящийся топор полета, изгнания, нежити, чтения мыслей и призыва огненных великанов. А если не прошел, то такого топора у тебя нету. И отсюда, в общем-то, и растет желание вот тройки, когда она появилась, так все убалансировать жестко, с упором на деньги. Типа вот ты 10 уровня, тебе положен обвес на столько-то золотых рублей и ни копейкой больше. Это два разных, совсем разных подхода, которые ни помирить, ни как-то смешивать особенно не получится. Сейчас такие вот фокусы с пасами персонажей от одного мастера к другому уже не так популярны, но при наличии какого-то жесткого балансирующего фактора, вроде дисквалифицирующих судей или технической поддержки, они все-таки возможны. Итак, если персонаж существует уже не одну-две сессии, и не в рамках только одного подземелья, а продолжительное время, он растет. Как он это делает? Сразу в нескольких направлениях. У меня получилось найти четыре. Во-первых, это рост числовой. Большинство ролевиков играет все-таки в системы с циферками, а не в словески. И в этих системах с циферками персонаж может что-то уметь на плюс один, а может на плюс два, или даже на плюс сорок до если такие элементы в системе есть, если это опять-таки не словеска, то сам тот факт, что персонаж стал лучше в чем-то, можно и должно выразить таким вот численным ростом. Атаки чаще проходят в цель, наносят больше урона, их больше вообще и так далее. Это естественно вызывает и такую гонку вооружений между персонажами игроков и их противниками, монстрами или еще какими персонажами мастера. И в некоторых системах она сделана немножко лучше, в некоторых хуже. Тут э, как попадется. Здесь важный момент. Если бы рост персонажа был возможен только такой, только численный, то было бы очень грустно. Вышедший на пенсию герой рассказывал бы своим внукам, что вот в детстве он дрался с гоблинами и убивал каждого гоблина со второго удара. А потом он повзрослел и стал драться с орками и убивать каждого со второго удара. А потом он на великанов холмовых задираться стал и убивал каждого со второго удара. А потом даже дракона вот один раз победил на втором раунде. То есть названия противников меняются, какая и какая-то вот... вот какая-то все-таки радость от этого небольшая, но есть. Все-таки как бы победить дракона или там задушить булету, это звучит лучше, чем, не знаю, одолеть кабольда или задавить таракана. Но... Этой маленькой радости ее недостаточно. И такой параллельный рост вообще это довольно простой распространенный шаблон в геймдизайне, но шаблон довольно скучный. Сам по себе он радости не добавляет. Здесь мы подходим ко второму направлению роста. Это рост качественный. Немного этого качественного роста было вот в параллельном из-за того, что э, монстров как-то надо называть, и почти каждое название тянет за собой шлейф культурных и мифологических аллюзий, которые у каждого уникальны. И уже важно не то, что мы там вот великана победили со второго удара, а то, что раньше мы убегали от великана в сломя голову, а еще раньше вообще просто ныкались в подвал и там плакали и ждали пока он уйдет. А теперь вот пошли прям к нему, вызвали на честный бой и даже вот победили. И хороший мастер такие моменты будет расставлять и э, для того, чтобы именно проакцентировать этот самый рост персонажа. Для более глубокой научной технической стороны этого вопроса, если хотите, гляньте на мартовский еще мой видеовыпуск про э, цикличный геймдизайн. Но что действительно заставляет качественный рост сиять и радовать глаз и душу, у кого она есть, так это все моменты, в которых... Чего-то раньше мы вообще никак не могли и не умели делать, а сейчас вот можем. Для магов в ДНД любой версии это, скажем, доступ к заклинанию. Вот раньше у нас были пылающие руки, получил новый уровень, может использовать жгущий луч, а потом и огненный шар, а потом там ливень метеоров, шайтанов усикирование, пожирание душ. Нет, пожирание душ немножко из другой линейки. Кроме того, многие заклинания и в меньшей степени классовые способности позволяют делать что-то вообще кардинально новое, и это замечательно. Скажем, сильно меняет арсенал и вообще всю стратегию, все построение даже, даже модулей, наличие таких способностей, как полет, или телепортация, или развеивание чужой магии, невидимость, проверка мыслей, воскрешение и так далее. Про каждую из них можно целый курс лекций прочитать о том, как вообще оно что меняет и как различные мастера э, хотят с этим бороться. В-третьих, есть рост сюжетный. Этого модуля объединяют в компании или в цепочке, в пути приключений, а компании пути размещают в рамках какого-то сейтинга, в котором тоже что-то происходит, и ведущий игру мастер может обставить дело так или иначе и свернуть происходящее в боковой квест, если это имеет смысл и делает игрокам красиво. Особенно при наличии мега-подземелий, можно таким образом вообще замечательно отыграть рост персонажей от самого начала до самого конца, потратить на это несколько лет и быть весьма и весьма довольным. Тогда поздняя версия персонажа будет отличаться от более ранней версии того же персонажа, уже не только и не столько тем, сколько там у него хитов или сколько угненных стен в день он может поставить, а еще и тем, что... Вот он хотел попасть в какой-то заброшенный дворовский аул, чтобы спасти тамошних сирот от маньяка. И все было направлено на то, чтобы попасть именно туда. А вот он уже там побывал, он разузнал, что это не просто маньяк, а самый настоящий вампир. И живет он вон в том замке, он спас сирот, он что-то там еще сделал. И теперь планирует, как в этот замок проникнуть и к этому вампиру подкатить. Новая цель, новые знания об окружающем мире. Новые ниточки, связывающие персонажа с тем, что там вот в общем воображаемом пространстве якобы происходит. Это все очень хорошо и очень важно. Оно очень качественно развлекает и оставляет след в вашей жизни. Данжен на два часа с одноразовым персонажем тоже может развлечь, но он где-то на одном уровне там вот с раскладыванием пассианса. И на вас, как человека... Как личность он никак глобально не повлияет. Оторваться так можно, отдохнуть, да, а вот помечтать или вырасти как личность скорее нет. Четвертый и последний тип роста персонажа, который мне сегодня выдумался, похож на сюжетный, но все-таки немного иной. Это развитие персонажа как его детализация и его проработка. Возвращаясь к началу моего сегодняшнего монолога, создавая персонажа в начале игры, вы только намечаете то, каким бы вы бы его хотели бы видеть, и каким вы бы хотели его сыграть. Все, что будет происходить на самом деле дальше, будет безусловно так или иначе складываться в сюжет, но помимо этого персонаж будет обрастать историями, которые с ним случились ситуациями, в которые он уже попадал, и которые его или ее поменяли. Это и отношения с персонажами мастера, сидящими на ключевых позициях. Какой-нибудь там строгий начальник охраны замка, который сначала глядит на понаехавших в город приключенцев с подозрительным прищуром, а потом потихоньку расслабляется и даже дает им задание другое, перерастает в того, к кому всегда можно пойти за советом и на кого можно положиться. Какие-то, вплоть до э, того, что какие-то могут быть несчастные случаи, происходящие с другими мастерскими персонажами на глазах у вашего героя, которые могут привести к решению в следующий раз поступать так или иначе, даже если обстоятельства вынуждают гнуть свою линию. Достигнутые мечты могут разочаровать или наоборот вдохновить на новые высоты. И вот так потихоньку, день за днем, игру за игрой, персонаж становится в каком-то смысле настоящим человеком. Ну или там дворфом, или циклопом, или мозгодером, или вообще пчелохранилищем. Тут кому что. Итак, мы сегодня вернулись к бездонной теме развития персонажей. И обсудили, во-первых, связь развития с созданием персонажей. Во-вторых, наметили как минимум четыре пути такого развития. Численного, качественного, сюжетного и детализирующего, углубляющегося. С вами был Радагаст. Спасибо за внимание. Если понравилось, увидимся еще.